И всем привет, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, ваш наибокорнейший стример Иван Доздрайпермов. И сегодня у нас с вами небольшой видеоролик о том, что такое дропсы на Твиче, как их зарабатывать и что из них можно получать. Поехали! Ну а перед тем, как мы начнем, я бы хотел попросить тебя прожать лайк, ведь я старался. Итак, друзья мои, что такое дропсы? Дропсы — это награды, которые выдаются зрителям за просмотр эфира стримера. Стример же, со своей стороны, в свою очередь, запускает эти дропсы. К примеру, сейчас мы с вами наблюдаем игру Super People. Twitch выпускает в доступ стримерам подключение дропсов у себя на эфир. Стример, подключив эту опцию, дает возможность смотрящим его людям зарабатывать выставленные в дропсах награды. В нашем случае конкретно Super People у нас доступны награды в виде голды внутриигровой валюты, которые можно использовать на всякие различные плюшки. Что мы с вами видим? Смотрите в течение одного часа и получите награду 2000 голды. И так далее, так далее. И это до 5 раз. По 2000 и того мы получаем 10 тысяч голды за 5 часов просмотра стримера. Выходит, что зритель подписанный на стримера, он любит эту игру. И у него, допустим, есть желание ну, на халяву получить голду. Он заходит к стримеру и видит, что у него сейчас идут раздачи дропсов. Он понимает, что это касательно данной игры. Дропсы можно получать по различным играм. Там их тьма тьмущая, но они меняются. Допустим, также стример может выставить, если он будет стримить Overwatch, он может выставить дропсы по Overwatch, но это если они доступны. И тем самым там будут другие награды. Это могут быть персонажи, это могут быть скины, это может быть много чего другого. Но все это только при просмотре эфира стримера, при выполнении определенных условий. К примеру, я сегодня смотрел Мака и заработал там свои дропсы. Заработал свою голду и теперь я могу ее потратить на свои нужды. Как вы видите, сейчас я вам покажу. После того, как я завершил просмотр или же стример закончил эфир и я выполнил да, некоторые условия, я получил свои награды. Они пришли мне по почте внутрь игры, во внутрь игрового клиента, в общем-то. И вот здесь, если нажать на сообщение, мы можем с вами заметить, что я получил три выплаты от Super People, акция Twitch. Акция Twitch, акция Twitch. Нажимаем и видим золото в размере 2000. Сейчас у меня 19862 на счету. Нажимаем получить все. Окей, два косаря плюсом. Теперь для новичков и тех, кто не понимает, о чем идет речь, куда можно потратить эту голду, я рассказываю. Данную валюту можно потратить внутри игры. Как вы заметили, внутри игры у нас имеется магазин, перейдя в который мы можем с вами наблюдать всякие различные костюмчики, которые можно купить за деньги внутри игровые, Естественно, тоже нужно пополняться, тратить деньги, но разработчики Супер Пеплов дают возможность ребятам, начинающим сейчас играть, получить бесплатно, просто играя или же выполняя вот такие миссии, как связанные с Твичом, зарабатывая голду, за эту внутриигровую голду, джишки, Приобретать всякие различные костюмы. Что для этого нужно? Вот у тебя насобиралось 25 тысяч джишек. И ты думаешь, на что же мне их теперь потратить? Открываешь магазин, переходишь в центр исследования одежды, выбираешь интересующий тебя костюмчик. Пусть в нашем случае будет э, последний, да? Покупаем билеты для исследований. Ну, к примеру, давай возьмем 10 билетов. Все, у нас имеется с тобой сейчас 10 билетов мы купили, плюс у меня еще было 13, получается 23 билета у меня сейчас есть. Что мы с тобой видим? У нас есть э, накопленное время. Сейчас я покажу, как оно работает. Выбираем ячейки на рандомном. Просто тыкаем, потому что все вокруг, э, все, что вы тут выбивать будете, оно временное. То есть навсегда именно отсюда вам ничего не выпадет. Но временно можно насобирать там чуть ли не на 3 месяца, я думаю, наверное, приколов. Поэтому просто тапаем, пока нам не высветится вот такое сообщение, что превышено максимальное количество для выбора. То бишь у нас закончились билетики, которые мы с вами купили. И нажимаем открыть. Вот такие вот штуки нам тут выпадают на 3 дня, на 3 дня, на 5 дней, на 3 дня, на 3 дня. В общем-то, вот так вот-вот. И эти дни суммируются. Запомнил, да? Они суммируются и превращаются в накопленное время. Давай еще немножко купим. Давай еще десяточек. Купим. И пооткрываем с тобой еще чего-нибудь интересненького. Окей. Открыть. Закрываем. И видим, что у нас есть накопленное время... 120 дней, наверное, или 120 часов. В общем-то, по заполнению данной шкалы, ты нажимаешь на обмен на постоянные и выбираешь один предмет, который бы ты хотел забрать навсегда. Итак, можно совершать покупки за денежку, билетиков, открывать наши ячейки, получать временные предметы, набирать шкалу и забирать сеты. Далее, переходим в инвентарь и наблюдаем, что у нас с вами появляется вот здесь вот верх рубашка навсегда. Ну и на этом все. Не забывайте подписываться на мой твич-канал, он будет в описании. Также не забываем про Лукачанский и пиши в комментах, было ли полезным тебе данное видео. Ну и на этом все. С вами на связи был, как и всегда, ваш наипокорнейший стример Иван Доздропермов. И это была небольшая информация по поводу дропсов, а также небольшого вхождения в игру Super People. Пока.